Всем привет! В этом видео мы разберем индикатор расчета маржинальных зон. Идея построения маржинальных зон уже давно гуляет по интернету. Несколькими пользователями нашей платформы был разработан индикатор, в который они заложили свою интерпретацию тех данных, о которых мы расскажем дальше. Алгоритм расчета маржинальных уровней следующий: нужно разделить маржу, необходимую для обеспечения позиций при переносе через клиринг, на цену одного тика этого инструмента. По задумке авторов, это ценовые уровни, на которых происходит фиксация убыточных позиций участников рынка, которые застряли в этих убыточных позициях. Расскажем о том, где взять необходимые данные для фьючерсов, торгуемых на Московской бирже и на Чикагской товарной бирже. Для получения информации по инструментом московской биржи, заходим на сайт moex.com. Далее переходим в раздел «Участникам торгов» и выбираем «Срочный рынок». Для примера выберем фьючерсный контракт на индекс РТС. Для настройки индикатора необходимо знать гарантийное обеспечение. В данном случае оно составляет 19 437 рублей 7 копеек. Также нужно знать стоимость шага цены. В данном случае это 12 рублей 88 копеек. Для получения информации по инструментам Чикагской биржи, заходим на сайт cmigroup.com, переходим во вкладку Trading, в разделе Product Groups выбираем необходимый тип контракта, выбираем Forex, здесь находим нужный инструмент, это будет фьючерс на евро, выбираем вкладку со спецификацией контракта, здесь мы узнаем стоимость одного тика цены, в данном случае это 6 долларов 25 центов. Чтобы получить данные о размере гарантийного обеспечения, переходим на вкладку Mergence. Здесь смотрим размер маржинального обеспечения. В данном случае оно составляет 2000 долларов ровно. Получив с сайта необходимую информацию, вводим ее в настройки индикатора. Маржинальное обеспечение – 2000 долларов, цена тика – 6 долларов 25 центов. Индикатор маржинальных зон представлен на графике в виде ценовых зон, которые обозначены разными цветами. По умолчанию отображаются зоны, предусмотренные автором идеи индикатора в 25, 50 и 100%. Теперь перейдем к настройкам. Здесь можно выбрать цвет маржинальных зон, а также включить и отключить их видимость на графике. Здесь необходимо указать размер залогового обеспечения контракта по торгуемому инструменту, а также стоимость одного тика цены. Где взять эти данные вы уже знаете. Далее идет настройка стартовой цены, то есть цены, от которой осуществляется расчет маржинальных зон. Если поставить галочку «Автокалькуляция», то в качестве стартовой цены индикатор будет брать уровни экстремумов предыдущей недели. Следующая настройка – направление расчета уровней вверх или вниз. При необходимости можно добавить два индикатора. В одном можно указать направление вверх, в другом направление вниз. В последнем пункте настройки можно выставить длину отображения маржинальных зон на графике. Указанная цифра обозначает количество дней. Теперь давайте на примере разберем ручную установку стартовой цены. Для примера возьмем консолидацию, которую видно на графике. В качестве примера для определения стартовой цены в индикаторе маржинальных зон возьмем цену максимального объема этой консолидации. В данном случае уровень максимального объема находится на цене 1.13630. В настройках индикатора снимаем галочку автокалькуляции и вводим эту цену. Уровни перестроились относительно указанной цены. Что из этого получилось, вы видите сейчас на своих экранах. Таким образом, включив данный индикатор в свою торговую систему, вы сможете расширить инструментарий анализа рынка. Подписывайтесь на наш канал и ставьте палец вверх, если видео было вам полезно.